Не умереть. Ну что ты такого говоришь? Мне кажется, всем станет только лучше. Он себе каракулями решил жизнь устроить. Твоими рисунками только задницу подтирать. Ты закончил? А ты с матерью совсем перестал уважать. Почему? Маму я люблю. Нужно выпить за то, чтобы все последующие вечеринки проходили. ты Ты ж моча. Тебя, да. И... Охрана может проверить портфель. Значит, надо его убрать. Я с тобой! Я в порядке! Ну, давай садись-ка в машину! Не трогайся от каса! Говорящий! Поставил кисти на место! Кисти, что ли? <смех> Миш! У тебя все нормально? Лучше вам уходить, Лида Степановна. Мне повторить? Вау, вау, вау, вау... Слушай, давай прекратим этот разговор. Он мне неприятен. А мне жить неприятно. Прекратим! Так ещё не исправить никак. У меня же нет своего мнения, да? Так! Довольно!